Доброго времени суток, уважаемые друзья, подписчики, я Игорь Черноусов. это неприятная история моего взаимоотношения, точнее разрыва с банком Тинькофф. Постараюсь максимально объективно рассказать, почему я не буду пользоваться услугами этого банка, во всяком случае их кредитными картами, никогда. Пришел к однозначному выводу, что кредитные карты делаются не для того, чтобы облегчить вам жизнь, а для того, чтобы и вас поиметь во всех очень неприятных позах. Мой отзыв будет ну, максимально негативный, но максимально объективный. Буду оперировать цифрами. Я немножко погуглил, точнее немножко э, искал отзывы о Тинькове на Ютубе. Пришел к двум выводам. Далеко не один я негативно отзываюсь о этом банке. Как бы я хорошо не относился к самому Тинькову. И то, что у Тинькова такая мощная служба пиаров в интернете. То есть люди, которые отслеживают ключевые запросы по банку тиньков и все упоминания особенно негативные упоминания начинают очень так как они считают грамотно комментировать что хотелось бы сказать ребят ну блин ну вы далеко не виктора орлова любой проплаченный комментарий более-менее думающий человек сразу его видит все ваша заинтересованность что вы это делаете Тупо за деньги. Поэтому, ну не знаю, включайте голову, делайте это менее топорно. Итак, у меня на канале уже лежит один ролик о банке Тинькова. Я тут абсолютно никаким образом не ругал банк, как вот мне тут написали кто-то из заинтересованных лиц. Я никого и не обвинял. Я пытался в этом ролике людей как-то предупредить. Я думаю, что я не одинок в том, что не вчитываюсь в каждую строчку договора с банком Тинькова. Я не задавал нужных вопросов, потому что, чтобы задать нужный вопрос, нужно практически знать ответ на него. Вот поэтому о всех граблях, на которые вы можете наткнуться, причем не только с Банком Пиньковым, я пытался вот рассказать на собственном примере. Мне это обошлось 12 тысяч в месяц, вот эти вот грабли, которые я натыкался. Но я сразу сказал, что виноват я. Да, я не разобрался с этими платными услугами. Я не разобрался, что если я даже по безналу перевариваю, деньги частного предпринимателя, а это частный предприниматель не является юрлицом, то это считается банком как снятие денег наличным. У Тинькова, ну наверное, и у других банков вот этот вот процент начинает расти именно как снежный ком, то есть на небольшую сумму даже начисляются проценты, потом на общую сумму еще проценты и так дальше, так дальше. Прям вот реально снежный ком, поэтому вот эти долги они просто растут ну практически по экспоненте. В первом ролике я никого не обвинял, я просто делился, с моей точки зрения, полезной информацией. Но однозначно, конечно, не могу не сказать о техподдержке Банка Тинькофф. Ее не скажу, что некомпетентность, а вот это вот непонятное ее отношение. Вот Кто-то мне на канале написал, что техподдержка, она знает все, но о некоторых моментах умалчивает. Соглашусь, потому что я разговаривал с тремя людьми, и мне уверенно говорили, что я не могу отключить доп. услуги. То есть страховку и так далее первый человек сказал что это нельзя сделать в принципе потом перевел меня на более грамотного человека этот начал выяснять кто мне принес договор почему он мне об этом не сказал и тоже мне не отключил эти услуги и только третья девушка смогла мне их отключить хотя обратите внимание что в личном кабинете в разделе настройки вы просто в один клик все эти услуги включаете и отключаетесь почему вот так себя вела техподдержка я лично не понимаю вот здесь вот я еще раз повторюсь, что я полностью согласен с этим человеком, что они просто заинтересованы в умалчивании какой-то информации, чтобы больше с вас рубить бабла. Вот, поговорив в прошлый раз с тремя или с четырьмя наверное, работниками техподдержки банка, я понял, что прекратить начисление процентов можно только одним способом, это заплатив им всю задолженность. До отчетного периода мне эту задолженность пересчитали, потому что вот если вы смотрите в личном кабинете в разделе «Общая задолженность», то эта цифра, которая отображается, да в большинстве случаев она не всегда точна. То есть какие-то у вас есть непроведенные операции, и точную сумму, которую необходимо погасить, знает только техподдержка. Я позвонил, мне рассчитали, я ее заплатил. Все. Перезвонил еще раз, поинтересовался точно мне не начисляются проценты, мне сказали да. И мне показалось, что я как бы ну, все вопросы с банком Тинькоф решил. Значит, что произошло вот буквально 5 дней назад. То есть перед отъездом в Москву мы там покупали нужные и ненужные вещи, и платеж по карте Тинькова не прошел. Первая мысль, которая у меня возникла, когда жена об этом сказала, что мы опять потратили 90 тысяч, и э, так как я отключил услугу выхода за, за лимиты, то просто ну, платеж, денег нет и платеж не провели. Я вошел в личный кабинет и понял, что, что бабла там еще хватает, там еще 20 с лишним тысяч оставалось. Позвонил в техподдержку, мы долго с ним общались и пришли к выводу, что все, с картой все нормально, пользуйтесь, возможно, что-то было с инкварингом в магазине. Вот, вроде бы все классно все нормально, все белые и пушистые. И тут я задал вопрос, который, наверное, не надо было задавать, но просто вот тот осадок, который у меня остался после первых этих разговоров, месяц, меньше месяца назад, он еще был на душе. И я у техподдержки спросил, скажите, а вот у меня сейчас действует беспроцентный период. Вот, блин, зачем я это спросил? Что произошло дальше? Техподдержка как-то весело-весело до этого говорила, потом бамс, такая пауза, секунд на 10. У меня как-то сразу в душе заскребли кошки, думаю, ну, опять что-то случилось. Я начал себя успокаивать, говорю, ну мы точно никаких деньги не снимали, карты пользовались только в супермаркетах, причем таких крупных, которые ну никак на физлицо не тянут. Что произошло через 15 или 10 секунд? А техподдержка мне выдала такую заоченную речевку. Мне всегда нравятся ответы, когда ты что-то спрашиваешь, тебе вроде что-то отвечают, много говорят нам, но ни хрена не понятно. Ну то есть видимо для того, чтобы не молчать, как знаете на экзамене если что-то спросили, ты не знаешь, что ответить, что ты говори, вот похрен, ну что, лишь бы говори. У меня, конечно, первое желание было... Использовать какие-то мои любимые Одематические <смех>, выражения Но думаю, ну зачем, ну не стоит Нервничать, и я тоже Сделал небольшую паузу и с... Поинтересовался, скажите, пожалуйста, односложно У меня идет Беспроцентный период, либо не идет Ответы принимаются в формате Да, нет, такой вопрос вообще Поставил в тупик техподдержку Он еще где-то секунд пять подумал Сказал, я его сейчас переведу на другого специалиста И вот тут началось, то есть меня переключили На девушку, но, видимо у Тинькова, самый умный специалист этой женщины всегда вот хорошо относился к женщинам как к специалистам. По большому счету девушка затерзала меня и затерзала себя. Она раз пять или шесть просила меня подождать одни две минуты. То есть, ну мне деваться некуда было, я, я ждал. Вот по прошествии ну минимум 10 или 12 минут это минимум то девушка начала отвечать. А, так как она, она начала с хорошей новости, она сказала, да, Игорь Викторович, вы не снимали никакие наличные, вот все у вас там нормально в этот период. Но я понял, что раз начали хвалить, значит, ничем хорошим это не закончится. И я был прав. То есть она мне сказала, ну, у вас начисляются проценты. Ну и вот тут я уже не скажу, что не сдержался, нет, я там не вытюкался, как всегда, но я все-таки постарался наиболее прилично но ну, может быть несколько эмоционально я задал вопрос блин за что вот за что в этот раз я вам отдал все ваши бабки которые вы мне просили почему откуда идут опять проценты? вот вот честно не пойму причем, смотрите, как работает Тиньков. Вот выбираем карту. Если банк что-то начисляет, раньше был такой раздел, он так и назывался «Услуги банка», и он прям был виден вот здесь. Сейчас услуги банка вы видите только в том случае, когда уже прошел отчетный период. Вот он у меня закончился два дня назад, то есть сделали выписку, и вот теперь у меня есть «Услуги банка». Вот видите, вот на 2782 рубля я в этот месяц залетел. Это вот те проценты, которые они мне начислили. Я начал задавать девушке этой замечательной вопрос, за что мне начисляются проценты и главное, в каком они объеме. Опять же повторилась ситуация, как в первый раз, меня просили несколько раз подождать одни две минуты и что в итоге мне ответили. Произошло следующее. Хоть мне банк и обещал, что если я заплачу всю задолженность до отчетного периода, а я именно заплатил, то никаких процентов с меня не возьмут. Но что произошло в моем случае 20 числа? А произошло следующее, что я им вроде бы уже ничего не должен. все Мы карты специально не пользовались. То есть, ну, все там было очень такое отторжение. Но банк опять не насчитал процент после формирования отчетного периода. И я им опять стал должен. Хотя я заплатил все задолженность до наступления этого отчетного периода вот. и понеслось так как я им должен вот пошел вот этот вот процент каждый день вот каждый день этого отчетного периода я им платил процент и если бы я ну не позвонил бы не спросил бы да ну я бы об этом не узнал потому что ну честно говоря мне хватает чем заниматься чем вот залезать сюда и смотреть кто там что тратит Но, наверное это ну, все-таки неправильное отношение к деньгам мне это, конечно, мягко говоря, не понравилось. То есть банк делает все возможное, чтобы, скажем так, с вас срубить деньги. Причем я поступил как честный налогоплательщик. Все, что они меня попросили, я им все заплатил. Вот они опять на меня накрутили процент. Я решил второй раз прервать эту, блин, пагубную привычку, да, и попросил девушку, чтобы она мне сказала, сколько я им все-таки должен, и заплатить эту сумму. Вот я делал, видите, четыре попытки заплатить эту, эту задолженность, но ну, чтобы выйти в ноль. Я не знаю, почему у банка Тинькова, блин, такие проблемы. Вот, Ну, первый раз я, кстати, с этим столкнулся, все время платил, но одним и тем же способом переводил с карты ВТБ. А в этот раз, вот раз, два, три... Четыре раза. С пятой попытки я только заплатил. Я заплатил, вышел на ноль. Опять же, поинтересовался у девушки, она мне точно правильно посчитала, она мне сказала, что да, точно правильно. Вот сейчас я им вроде ничего не должен, да, но вот этот вот негатив, он у меня как бы остался. Плюс, что меня окончательно добило? Я поинтересовался у этой умной девушки. Девушка, скажите, а вот ваш сотрудник развел меня на деньги, говоря по-русски, на как это еще можно назвать? А как мне эти деньги вернуть? Потому что я же все, как вы мне сказали, сделал. Получается из-за халатности вашего сотрудника, что он там неправильно сделал, я не знаю. Я и так заплатил больше, чем у меня вот здесь было. Причем, почему я заплатил именно ту сумму, которую он мне сказал, тоже непонятно. Как мне эти деньги вернуть? и кто виноват не поверите кто оказался виноват нет не я виноват и даже не сотрудник то есть виновата система то есть опять все свалили на компьютер который гад блин там что-то неправильно сделал но вроде бы мне оставили заявку по решению вот этого вопроса то есть я очень все-таки надеюсь где-то глубоко в душе что эти деньги мне вернут но обещали позвонить в течение одного трех дней вот прошло уже пять дней никто мне не звонит Ну буду теперь звонить сам опять же подал заявку на закрытие этой карты потому что честно говоря, уже ну, надоело мне вот эти вот постоянные подлянки со стороны банка тиньков подал заявку на расторжение карты опять же сказали что мне позвонят в течение одного 3 дней я спросил что мне делать ну ждите вот никто опять же не звонит но вот сегодня буду звонить и узнавать чем закончился процесс закрытия моей карты и как мне вернуть вот эти вот деньги. Что я хочу сказать в итоге? Друзья, обыграть казино, как-то нажиться на банке могут далеко не многие, то есть могут только специально подготовленные люди. То есть мы обычные смертные, которым ну, не хватает времени, не, не хватает финансовых каких-то знаний, юридических, вот все это проверять и контролировать, вот если это не про вас, вот это не про меня, то тогда получается, что именно вот на, на нас эти структуры и наживаются. Я сейчас пришел, ну, как Окончательному выводу, что, конечно, пользоваться кредитными картами может быть где-то и хорошо, но это реально расслабляет. То есть, когда вы чужие деньги раздаете, да, а потом начинаете расплачиваться своими. Это не дает возможности как-то ну, более правильно относиться к деньгам, раскидывание туда-сюда. Это неправильный подход. И это делается, скорее всего, банком специально, для того, чтобы люди тратили больше да, и попадали в какую-то зависимость. Мы решили все-таки, наверное, будем тратить именно свои деньги деньги, которые зарабатываем, пока зарабатываем же все окей, и кредитками будем завязывать. От кредитов, к сожалению, не можем отойти, потому что мы берем кредиты на бизнес, но тоже есть над чем подумать. Большое всем спасибо, если кто-то с чем-то не согласен, если кто-то счастлив от пользования банка Тиньков, возможно, у вас не было таких ситуаций. Тогда, пожалуйста, делайте так, чтобы таких ситуаций у вас не было. То есть теперь у вас есть вся информация о том, за что берут деньги, как работает техподдержка. Надеюсь, что многим это пригодится, потому что карта тинькова ну, пользуются многие, потому что он ее раздает просто налево и на... Всем спасибо!